Данилочек, Данил, я орифмик, который нас представляешь? Твои самые первые каляки вот это, вот это, слава. пожалуйста, есть одно очень волшебное могущество. Не занимаем много времени. Сейчас, а, так. так, переворачиваем нашу страничку, да, сегодня 24-е, 10-е, то есть нет, нет, ничего пока не пишешь. Отступаем от предыдущей темы две клеточки вниз. Нет, Вячеслава, где ставишь число? Где ставишь число? Вот у тебя закончилась предыдущая тема. От нее ты отступаешь две клеточки вниз. Что за точка 24.10. Ставишь на поляк. 24.10. 24.10. Правда, 24 заканчивайте топчение залога. Так. Там только мальчик, точка. Ничего пока не пишешь. Далее. 24.10. 24.10, Наполя. А мы всегда за 10, А? Мы а? всегда Потому что месяц 10 по счету. у тебя больше да? Да, верно, она хорошо. Все поняла. Молодец. Илья, в моем случае, смотри. тема, ну что такое? Смотрите, хочу. Вот тут ставим на полях 2.4.10. И вы уже взросленькие, ребятки. Вы уже взросленькие. Смотри, Семир, вот у тебя строчка. Вот это стол. Вот так как я написала цифрки я их написала стол. А вот так это строчка называется. Строчку я попрошу тебя на расстоянии одной клеточки прописать цифрку 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Попробуешь? Давай. Только цифрки должны быть вот такие маленькие, чтобы они в одну клеточку помещались. Угу. Давай, попробуй. Нет, я ничего, нет, нет, нет. нет правильно сидишь, Давайте тебя будем получать тогда. Вот так, ручку вот а так, так. спинку вот так, а тетрадь наискосок. И пальчик вот как переслава, так же держит. Указатели вот, вот так, вот так. Кстати, Александр Лена. а, а какое слово писать? Илюша, угомонись, мой хороший, ты у меня первоклассник, и когда я занята немножко, ты должен ждать. Я немного занята, ты видишь, я сейчас малышам дам задание, а с вами у вас тема, все как обычно, стандартно. Так, давай дальше строчку через одну клетку. Умеешь ты умел? Умеешься? Очень много зависит от посадки, от осадки. Mm -hmm. Вообще, очень много. Вот, только одну клеточку отступай, между ними хорошо? Давай. А теперь мне. Так, нет, э, Илюша, ты у меня ну, вопрос. Теперь ты должен все-все вот это прописать. Ну какое Мама, прописать? Тише. У тебя? Каждый да, раз ухватит. Так, а где? А, не, не раздали что-то? 4.10. Ты заглядываешь к радити, да? Давишь, потому что и суетишься не очень не много. за того, что очень много не суетишься, не не не много не суетишься не все так лучше. После третьего урока мы пойдем пообедаем и вас заберут. Яслава у меня тоже домой уезжает. Не домой, а на тренировку. Простите ради Бога. На тренировку уезжает. Так. Открыли страничку 32. Да, мы с тобой по одному. Илюша, три-два страничку открывай. 32. 3-2 страничку открывай. Мы не маленькие, нам можно говорить. Ну, я 30 -30. лучше говорю, когда наверное, так, чтобы было. Вот. Илюша, страничку 32. Три-три страницы, вот она. И три. На вот этих. Да. Так, ну, Дышь, надеюсь, так. У меня уже здесь. Так, пустые про... задачки мы со вторым классом же вчера с вами проработали? Да. Так, эти примеры э, под номером 20 мы пропускаем, потому что мы их уже прорешали. Я свою здесь я Мы здесь уже прорешали. третьей. Мы здесь согласны. уже прорешали, да, да. да, я помню, я и смотрю. Я так, дальше даже не согласно любого все прошли, хорошо. Мы <соцентр> переходим. Да. Теперь переверните, пожалуйста, страничку, откройте страничку 34. Илья, страничку вперед переверни. Илья, страничку вперед переверни. Вперед. вперед. вперед. Да, да. Ярославна, я. Ирасана перевернула. Илья, страничку 34. Его страшное устройство, если вы уже у него задание есть, свое. Девять Дети, Илюша, Велеслава, Велеслава, Илья, Илья, Илья, всеми у тебя есть задачку 34. Обратите внимание на дымножек, которые мы видим перед собой. Илья, я тебя оставлю на четвертый урок. И разговаривать больше не буду. И делать замечания тоже. Ты знаешь, я не люблю делать замечания. Знаю, я ли? люблю жить либо дружно, либо на четвертую. Я год. вижу вот эти вот доминошки. Да, я сухого скорее нормально. Посмотри вот это... внимательно, Илья, учебник. Что? Обрати Что? внимание Что? на доминошечки. Посмотрите, первая доминошка. Сколько видим у них всего? Два, три. Три. три. Вычеркнуто кружочков здесь Два. Два. Значит, какой пример мы составим к этому... Один минус два. Всего? Один минус два. Сколько всего снова кружочков у нас? Один. Всего, Савиславович? Всего кружочков. Сколько у нас? Три. Три. Итак, кружочков у нас три. Даже вот так надо сделать. А зачеркнутых кружочков у нас два. Значит, примерка это немножко... 3 минус 1. 2. Как это 1 минус 3? 1 -3. Если у нас всего кружочка 3, и вычеркнули, то есть убрали, отняли мы 2. 1. 2. Где ты видишь 1 минус 2? Погляди внимательно. -2. Ты какие-то там были у меня? Страничка какая у А теперь э, к третьей доминочке перейдем, и вопрос уже немного по-другому вам поставлю. Смотрите, в кружочках сколько всего мы видим? Шесть. Шесть. Зачеркнули у нас, забрали? Три. Три. Два. Три. Ой, два. Это внимательно. А какой придется? Ничего мы не пишем, Алюшу, мы внимательно слушаем. Мы Шесть, работаем устно. Ну, устно это... Мы ничего не пишем. Итак, 6 минус 2. Теперь еще кое-что вспомним. А 6 это четное число или mm -hmm. четное. Четное. четное? А число 2 четное или черное? Четное. четное? А число 3? Нечетное. Нечетное. Хорошо. А теперь вспомним числовой ряд четных чисел. Кто мне назову? 6, 10, 8-10. 8-10, хорошо. Рада, а теперь мне назови числовой ряд нечетных чисел. Один, да? 1. 1. Если сейчас Вячеслава назвала 2, 4, 6, 8, 10, значит, это да, четные значит, числа. Нечетные, да. Какие а ты, ты должны назвать? Один. Да. Yeah. глазки снова в учебнике. Илюша, глазки у нас в учебнике. Илюша, да? тут... глазки учебника, пошли. Я смотрю, кто в учебнике. ты у тебя свой перед носом лежит? Да, да, сколько щит у нас? Тут, девять. Девять. А зачеркнули у нас сколько? Два. Два. Хорошо. Кстати, кстати, тут вообще семя. Да, да. Видите, оно четное или нечетное? четное. Не идет. Правильно, пишет. Семья, выпрями спинку. Чуть-чуть. Данюша, выпрямись. Вот А нам надо Нет, мы доненошки эти записывать не будем. Мы переходим к упражнению 29. Посмотрите, первый столбик примеров. Все видят? Примеры со знаком минус. Знак минус это сложение или вычитание? Сложение. Вычитание, а знак плюс сложение. сложение. Верно. Итак, первый столбик у нас на вы Считание. на вычитание. Пожалуйста, отступили одну клеточку от числа так, а все? и записываем первый столбик. Спасибо. У вас должно да. да конечно, конечно. Вычитания. А это я в Девять минус два. Да. У вас должно получиться в столбик куда? Слева, направо мы пишем. Одну клеточку отступила и первый столбик полностью записала. У вас должно в общем получиться четыре примера на вычитаниях, записанных в ваших тетрадях. Ярославна поняла, где что писать нужно? Mm -hmm. Все. Как только запишете, сломался, ничего страшного. Продолжай дальше. У меня понятия, потервалась. У, У тебе да, пишет. Он. Ну, не так тонн пишет. нормально. Это, это чист сейчас, это опять надолго. Два, мы займемся этим экспериментом, полностью подточимся карандашке. Понадобится. Ты с решением сразу записываешь? Ну, да. А помнишь, сколько расстояния У -у -у. мы пропускаем? Одну клеточку. Ну, дальше. Ярославна, поняла где что записать надо. Четыре примера на вычитание должно получиться. Четыре примера на вычитание. Ты у меня как-то пишешь, что как это. Мне очень удобно так. Сэр, давай вот так сделаем. Вот. Давай вот так. Оп! Совсем что-то. Так, Данюха, ой, что происходит? В, том, что... в сторону. А она у тебя вообще в другую глядит? Я тебе на написала троечку, которая глядит на Илюшу, а ты мне рисуешь, сидишь, пишешь, которая глядит на Даню. Мне надо, чтобы у тебя вот, как вот эти первые, они все глядели на Илюшу. Понятно? У -у -у. Илюша. Ты что это будет? Ты почему мне пишешь здесь? Где записал ты число? Вот. Я говорю, как, как ученица. Хотела. Я М -м -м. просто зевнуть хотела. Ну, тоже зевнула. Теперь сядь правильно, как ученица. Все, долго зеваешь. Иди, надо. А. а, стоп, стоп. Хотела вам подольше времени. Не я вот. Вот поэтому не Вот поэтому-то и не получится разгонять подольше, как я хотела. Ладно. не Раз, По два. Сустой, пока сейчас придешь на сцене. А По где все остальные? По Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спасибо. Я... А, кузину укинул? Нееет. Не пусти, то есть Я тебе все палки дам. Все палки? Из мира даже. Так, а я тебе не кузину дам, а как скоро дедушка а? у Поттер, там да, в шапке. Да, да, вот от него будет тебе дам. to Девчатки, ничего не надо? Подождите. Да. Сегодня не болтаем. Мы закончили раздел. По русскому. А третий урок какой? Сизор? Да. Труд, труд, труд. А труд за какой урок? Да, третий урок, по счету этого сейчас у меня. Да. Так, давайте 20 минут тогда пишем. 20 минут оставляем на, на творческий легенький отдых. И назовем это даже не уроком сегодня, а Александра Алисовна Маленькое. Ты сейчас занимаешься совершенно. Нет. Нет. Вот. Ни хитри, не, не переворачиваем себе. Гуклы будут пляшущие вечно. Чего у меня сегодня? Ты росла, Вот у меня теперь я Показывай. О! Конечно, на каникулы у вас будет небольшое задание. А какое? Все разданцы сегодня всем. Вереслава, у нас Ура! Ура! А на каникулах вам все равно немножко поднапрячься иногда придется. Ну вы что вы все тетради? А Не что... смотри же. Где что? Ну Каряев. Смотри, тут какая же у тебя. И тут смотри. И, он, и широко сделала широко, -м -м. широкую. Уже должны быть аккуратнее. А неплохо. Пищевые, Камни мне прям да, вообще да. нравятся. Очень да. нравится. Посмотрели вчера? Конечно, с локами, ведь локофляж называется. И с ежей коленями. И с ежей Бывает, бывает с А у нас был ёжик. Правда, Да. А у меня вот хамя, они... Заберёшь с тобой? Да. Знаешь, что Они как будто... они. наконец-то. Начинаю отсюда. Вот, Ну, у меня есть переходишь к словам Большой. вот это нужно а, сделать так, дома и... И так вот эти элементы разминки ты уже можешь пропускать спокойно ой, так, ой, а ой, вот ой, это ой, вот отсюда не вот не до сюда, ой, а а сюда. А да, давай же отработаем там. вот так вот это слово, два слова пропустишь а вот отсюда все, что с буквой Ж, полностью прописано. Работаешь, дай уже. Вот, потому что есть тут большой недочет. Спереди, ты делаешь, работаешь. Хорошо? Вот получается, что мы сюда даем три задания на букву Ч. Смотри. Так. И сейчас намерение справа. На букву Ж. На букву Ж и много вопросов, просто подпишешь слова. На так, а -а -а. 100 100 Друзья, нашему ближнему окружению, потому, лучше я потому что мы уходим на каникулы. Кстати, кстати, а, а, а можно кто то прописано этим? Мама, пишет? Я тебе сейчас все покажу. Александра, не Александра я, я, мне Смотрите. Подходит к концу наш осенний период. Уже вы придете ко мне учиться 1 ноября, в последний месяц осени. Это наша последняя заключительная какая-то вот такая поделочка, рисовашка, связанная с темой осень. Мы уже с вами поделали а замечательные из а природных делали. делали. Было, да. Зиму делали. Так так не, зиму не зиму делали, мы, не зиму не делали. мы с вами делали поздравительные открытки на день ученики. Мы же только что убирали зиму. Мы тут только дам, убирала вчера, я вчера, вчера. Вчера. Вчера, сейчас. Почему? складывают. Мужчина, у вас синдром деловой колбаски. Вам нужно взять карандаш и идти к за вашу плату. Разукрашивать сидячки внутри него сидячки. Смотрите, материалы, которые мы можем использовать, любые. Здесь это ваш вопрос, вы знаете, что никогда не ставлю ограничений здесь. Если конкретно, конечно, мы что-то делаем. Другой вопрос. Сегодня краски. Карандаш. Вот. И все. Не проливайте берем, они все стоят в топочке. Где у нас, кстати, пачка фломастеров была новая? Эти все вы раздевали, а где еще одна? Убила двух. Ну, устроила. Они осеннюю скрытку. Вячеслава. То есть день на день валентинок. Да, да, да. Кстати, мы сегодня утром для Анаракси нет. Да.